Ну, значит, если говорить по э, диагностику рака толстой кишки, то как раз я буду говорить о тех тестах, которые очень так или иначе доступны. Просто, может быть, скорее тут э, в названии доклада организаторы поставили нереализованные возможности. Я как раз считаю, что тут как раз многое из того, что доступно, на самом-то деле не полной мере реализуется. Ну, посмотрите, худо-бедно, вот действительно это уже прозвучало в докладах, о чем более или менее знают специалисты надо тестировать гены раз, в основном для назначения анти jfr терапии А вот здесь перечислены тесты, которые делаются ну, в достаточной степени эпизодически. Ну, действительно, как мне представляется, самый важный тест, который есть, и который необходимо делать всем, в первую очередь, хирургическим больным, это микросателлитная нестабильность. Я задумался о проценте микросателлитной нестабильности, почему такие разные цифры. Действительно, у нас есть э, э, подряд пациенты, которых прооперировали. И там действительно частота полтора процента, Потому что, во-первых, это все-таки раки, которые текут так, что они благополучно относительно, их можно прооперировать. А во-вторых, все-таки оперируются это пациенты, которым соматическое состояние позволяет быть прооперированными. Если мы возьмем старшую возрастную группу, то там значительно возрастает процент микросателлитной нестабильности, он может быть находиться в районе процентов и даже выше. Есть еще группа молодых пациентов, где тоже повышена частота микросателлитности. Это за счет синдрома Линча, о котором сегодня много говорили. Но тут есть, как мне представляется, нюансы, потому что Истота генетических заболеваний зависит от нации к нации. У каждой нации свой пункт прородителей. Если говорить про славян, то, судя по всему, был, были какие-то могучие прародители, которые привнесли довольно многие, много генов наследственного рака молочной железы, в первую очередь, БРК-1. А вот синдром Линча у нас все-таки составляет меньшую пропорцию от колоректальных раков, чем аналогичные показатели, которые, допустим, существуют в Западной Европе. Тест микросателитной нестабильность сложнее, чем другие тесты. Либо он выполняется иммунно но там ограничения, там нужно 4 антитела для диагноза. 4 антитела с точки зрения расходов — это много ради единого диагноза. Либо там надо проводить так называемый гель-электрофорез, то есть нужно иметь нечто большее, чем просто ПЦР-аппарат. Гель-электрофорез непростая методика для, особенно для рутинной больничной практики, потому ПЦР-продукта возрастает, и поэтому, в принципе, доступность этих тестов, она, несомненно, какая-то есть, но тут либо проблема организации, либо проблема стоимости. Самая хорошо известная и, в общем-то, надоевшая тема – это использование ингибиторов рецептора эпидермального фактора роста, и, в частности, только треть опухоли толстой кишки приходится на те, которые условно действительно и GFR-зависимы, а две трети – они у них активирован тот же каскад, но за счет других мутаций: либо ген РАС, либо ген РАФ, либо ген ХЕР2, который расположен рядом здесь всего на слайде нет, но так или иначе запускается каскад полиферации, независимо от JFR. В чем главная проблема заключается? Если у вас, например, мутация в гене РАС, даже если вы назначили анти JFR антитела но не просто бесполезно, она может ускорять рост опухолей, у которых обнаруживается расмутация. То есть здесь вот эта негативная значимость ошибки, она колоссальна. Ну и вот тут как раз интересно послушать про статистику частоты, потому что когда мы говорим там про частоту микростелитной нестабильности, полтора или четыре процента, это все зависит от контингента больных, которого мы... Обсуждаем, я готов согласиться, что здесь каждый по-своему прав. Это очень зависит от критериев отбора больных. Куда сложнее обстоит дело, когда мы говорим про частоту мутации в генах рас. Дело в том, что если брать те исследования, которые есть, то в подавляющем большинстве популяций частота мутации в генах раз рас, ну, в общем-то, превышает 60% примерно 50% процентов приходится на раз, примерно пять или семь процентов приходится процентов на раз, примерно пять или семь процентов приходится на n раз, и еще примерно семь или десять процентов приходится на биро. У нас, к сожалению, есть такая статистика, когда мы видим, что частота вот этих мутаций, ну фактически два раза ниже. Чем это может быть связано? с нереализованными возможностями? Во-первых, э, далеко не все лаборатории они применяют процедуру микродиссекции, то есть не все хорошо выделяют опухолевые клетки из препаратов. Во-вторых, э, ну, те тесты, которые есть, которые зарегистрированы к применению, они выявляют только самые частые варианты мутации рас. Получается, что если вы игнорируете процедуру э, выделения опухолевых клеток, и вы применяете систему с ограниченной возможностью, то у вас, ну, примерно в два раза падает частота мутаций. Отсюда очень печальный вывод: судя по всему, каждый второй пациент в стране у нас, который получает эту ксемапилепанитумумаб, у них, судя, у каждого второго пациента, возможно, есть ошибка в определении раз мутации, поэтому огромное количество людей принимают подобные препараты заведомо и без результата, одна, но еще и с риском того, что под влиянием подобной терапии опухоль ускорит свой рост. Ну, другой, в общем-то, аспект, который следует обсуждать. Полноценное тестирование, вот то, что сегодня говорили, там генах хотя бы раз и раз, хотя бы раз и раз, но действительно требует времени. Я читал данные Западной Европы, США там э, время выполнения теста, но ну, это примерно 19 дней. То есть это с половиной недели. И это не потому, что плохо организовано, а потому что анализ достаточно большой, если его выполнять тщательно. Микродисекцию, потом полный анализ генов. Э, у нас единственный критерий работы на сегодняшний день в медицине – это скорость. Но это то же самое, если, допустим, мы стали оценивать работу хирургов по единственному критерию, это скорость выполнения операции. Неважно, какая операция, абдоминальная операция, это или удаление бородавки, неважно, какая кровопотеря, неважно, какие осложнения, неважно, какой послеоперационный период, неважно, какой результат излечения или нет, главное это время, время операции. Но ну, то же самое у нас фактически для многих лабораторных процедур в стране сейчас самое главное это время теста, чтобы положиться в магические 14 дней. Что делать? Мы, нам трудно спорить с системой, потому что есть регламентация, но в то же время мы должны обеспечить полноценный анализ. Вот посмотрите, исследование, которое опубликовано. Что делали врачи? Они брали пациентов с раком толстой кишки и заведомо понимают, что быстро они результаты, раз теста не получат, они назначали просто химиотерапию, без всего, просто химиотерапию. В течение месяца они получали полноценный тест, там, где нет действительно мутации раз и раз, там добавляли анти антитела терапевтические, а там, где мутация есть, соответственно, там шел бева Что достаточно достоверно показано, что, в общем-то, если вы на месяц позже начали таргетную терапию, это никак не влияет на исход заболевания при условии, что то, что называется по-английски «бэкбон», основу, то есть химиотерапию, вы начали вовремя. Еще один момент, почему важно правильно обследовать больных. Понимаете, тут э, есть еще один нюанс. Если у вас действительно есть мишень в качестве IGFR, э, м, активации, то вы можете первую линию проводить с JFR-терапией, потом сделать паузу и потом вернуться к JFR-специфической терапии. Это вроде бы дает неплохие результаты. То есть у вас в ресурсе еще есть эффективное лечение третьей линии. Соответственно, если вы не вовремя или неправильно сделали тесты, начали подобную терапию на втором цикле, то шанс на повторное назначение «rechallenge» меньше. Было уже сказано о том, что значительное число опухолей опухоли, они имеют мутацию в гении БИРАФ. И если мутация БИРАФ, то само по себе назначение БИРАФ-ингибиторов, пусть даже в комбинации с мех-ингибиторами, бесполезно. Почему бесполезно? Потому что клетки толстой кишки моментально адаптируются и запускают альтернативный коллатеральный сигнальный каскад с GFR-рецептора. Отсюда э, достаточно давно и в многочисленных исследованиях было показано, что если вы видите пациента с мутацией в бираф, то одна из опций, которая есть, это комбинированное назначение -антител, и GFR-антител, и бираф-ингибиторов. нет ингибиторы сюда не добавляются, в отличие от меланомы, для сочетания, там при меланоме раф нет дуплет а вот при толстой кишке бираф и GFR-бираф. Почему нет ингибиторы не добавляются? Клинические исследования показали, что приносимость хуже, такого триплета, а ничего это не добавляет, по крайней мере, на уровне клинических испытаний. Ну, в качестве примера могу наше исследование показать. У нас в данном случае это интересный пример, когда речь идет о раке пузыря. Что здесь интересно в этой истории? Что на самом-то деле, вот этот единичный случай регрессии в рака желудочного пузыря с мутацией БИРАФ на фоне комбинированной терапии и GFR и БИРАФ-инкибиторами лёг в основу рекомендации НСЦН. То есть единичного случая, ну, хорошо обоснованного, хватило для того, чтобы войти в клинические рекомендации. Я говорил, что на одном из э, слайдов у меня, э, что надо было ещё ХЕР-2 показывать, это рецептор, который тоже может запускать тот же сигнальный каскад. То существенно, что на самом-то деле... Микросателлитная нестабильность является противопоказанием для назначения анти-GFF-терапии, там иммунотерапия работает. И HER2-активация тоже является противопоказанием для назначения анти-GFF-терапии. Активация HER2 мы видим редко, это примерно 2% процента, или может даже меньше. Но так или иначе, при активации гена HER2 очень хорошие результаты дает самая стандартная терапия. В клинических исследованиях, которые опубликованы, это комбинации трастузума плюс лопотиниб или плюс гертузумаб. У нас есть хорошее образозначение просто трастузума, тростузумаба в комбинации с ирино-тыканом. Там действительно хорошие результаты. Далее примере реализованные возможности. Сегодня говорили про синдром Линча. Это стандартный синдром при, для Онкологии это так называемое доминантное наследование. Когда есть семья родословная, со случаями рака, достаточно одной копии гена, чтобы вызвать онкологическую То, что характерно для онкологической генетики в целом за пределами онкологии более характерно рецессивное наследование. Когда одной копии гена недостаточно, чтобы вызвать заболевание. У нас у каждого две копии гена одна от папы, другая от мамы. Получается, что у таких больных родители здоровы, но каждый является носителем, и когда эти две копии встретились, вероятно, составляют один из четырех у детей. Тогда возникает заболевание. Ну, в частности, я с удовольствием показываю эту серию слайдов, когда речь идет о новом синдроме. mut a ассоциированный рак кишки. Там микросатеритная стабильность, но там другой вид гипермутаторного фенотипа. Эти пациенты... В опухолях тоже имеет колоссальное число мутаций. Здесь есть определенный индикатор э, редкая относительная мутация для рака толстой пешки э, KRAS G12C, она может служить служиться определенным маркером того, что это мутация, ассоциированный рак. Ну вот посмотрите, у нас за 10 лет через э, клинику прошло э, почти 6000 анализов, И из них примерно Половина имеет мутации КРАС. Помните, я про частоту мутации говорил. Ведь сюда надо еще добавить N-рас мутации, 5-7% и КРАС мутации, говорить о полноценной диагностике. А вот на эту редкую разновидность приходится всего 4% случаев. Вот уже этих пациентов мы протестировали про наследственные мутации, выявили довольно приличное количество пациентов с новой разновидности наследства рака, но возникает вопрос, а как нам обоснова... обосновать назначение иммунотерапии? Ну, посмотрите, вот это обычная опухоль у нее, обычно всего несколько десятков мутаций, как следствие, нет иммуноргенности, нет инфильтрации лимфоцитами. Синие точки, синие это опухолевые клетки и стравальные клетки, а красные э, клетки это как раз лимфоциты. Вот у нас позитивный контроль, опухоль с микросателлитной мы Про нее сегодня много говорили что она чувствительна к иммунотерапии. А вот это новая разновидность рака мютаич ассоциированный рак, который тоже очень чувствителен к иммунотерапии. И вот в результате мы дождались случаев, когда у нас у пациентки мютаич ассоциированный рак, но, к сожалению, исчерпаны возможности для стандартной терапии, все прогрессирование уже идет. И она в качестве, по результатам врачебной комиссии, в качестве, ну, такой инновационной попытки получает. Ниволумаб, и уже три ну, года, так, в общем-то, у нее контроль заболевания, то есть э, нет признаков прогрессирования. Это, конечно, очень хорошо. Самое сложное для лечения – это мутации в генах КРАС э, и НРАС, потому что КРАС с мутированным опухолем у них нет эффективных ингибиторов. Но на самом-то деле что происходит? На самом-то деле можно пытаться мучи, лечить э, опухоли с мутацией в генах РАС, потому что в результате активации гена РАС происходит активация э, белка МЕК. Это один из участников вот этого пролиферативного каскада. Но клинические наблюдения показывают, что если в опухоле мутирован раз, а вы назначаете МЕК-ингибитор, то подобная терапия она бесполезна, потому что опухоли они могут приспособиться к подобному лечению. У них запускается защитный путь, который называется аутофагия. У аутофагии есть хорошо известный ингибитор. Это препарат токвинил. Он изначально разрабатывался как антиболейный препарат. Потом он вошел в стандарты лечения аутовоспалительных заболеваний. И в частности его пытались применять для лечения коронавирусной инфекции, потому что, понимая, что при коронавирусной инфекции воспалительный компонент имеет колоссальную роль в манифестации в тяжести течения заболевания. Но у плаквенила все-таки есть особенность, это ингибитор аутофагии. В данном случае, посмотрите, у Сергея Владимировича Роглова абсолютно пациентка, исчерпавшая все возможности для лечения, в очень тяжелом состоянии. У нее мантированная РАС, она получает комбинацию метангибитор, плюс плаквенил, ну и плюс бевоцизумаб, так как это рак толстой кишки, что существенно моментально разрешился оскет, то есть ну, не просто симптоматическое улучшение, а, я бы так сказал, объективное симптоматическое улучшение. Ну и э, опухоли очаги в целом суммарное уменьшение размера минус 17%. Этот э, светлый промежуток, он бился 6 месяцев. То есть все-таки для, э, э, э, для совершенно безнадежной пациентки, для совершенно безнадежного случая, согласитесь, это э, хорошее достижение. Ну, соответственно, если говорить о тех стандартах лечения, которые есть, как мы на это реагируем? Мы все-таки у нас, когда говорим о стандартный анализ, у нас включен не только КРАС, НРАС, БиРАФ и микросателлитная нестабильность, но и также определение статуса ХИР-2. Мне кажется, это правильно, потому что здесь есть как раз хорошее импортзамещение. Терапия достаточно дешевая, более того, ХЕР2 диагностика, согласитесь, она абсолютно совместима с возможностями любого учреждения. Поэтому у нас в рамках единого теста делается 5 процедур. ERAS, n NRA, СВИРО, микросателитной нестабильности и ХЕР2. Время выполнения этого теста в наших руках где-то две недели 10 рабочих дней. Ну, соответственно, в общем-то, согласитесь, это неплохо, но если пытаться добавлять какие-то дополнительные процедуры, ну, про которые говорил Никита Александрович, честно говоря, с полноценным анализом, когда все надо э, проанализировать, у нас вот этот интервал 10-14 дней, ну, пока нам сложно его э, увеличить значительно, если правильно выполнять все процедуры и микродисектов и морфологический контроль, и полноценное обследование всех генов. Э, на всякий случай, моя контактная информация. Если будут какие-то вопросы, не стесняйтесь звонить, писать. Большое спасибо за внимание.